Я знаю, как многие женщины хотят радости, нежности, любви. И вот буквально сегодня вечером написала мне Вайпер, моя давнишняя клиентка, моя ученица, которая пишет, что я так соскучилась по любви и по нежности. Я говорю, Оля, ну ты же понимаете, что нужно работать над собой. Вот вы зашли в тренинг, вы.. Только два дня поучаствовали, заплатили деньги и дальше ничего не делали. И вы не работали на сайтах знакомств, вы выполняли домашнее задание. Так откуда же к вам придет? Она говорит, да, да, да, да работаю новые, да, там много забот, хлопот, а любви-то хочется. И каждый адекватный человек не может себе сказать, что ему не надо любви. Никого не слушайте. Каждый человек нуждается в любви, нежности, заботе, поддержке. И молодые девушки, и женщины постарше. Где вы можете найти своего человека? Там везде, где угодно. Но говорят, что под лежачий камень вода не потечет. Нужно идти, нужно ехать. Надо куда-то плыть наверное. Вот сколько лет я путешествую. Я познакомилась с таким количеством людей. Я помогаю другим людям да, найти себя, там, свои какие-то вопросы решить. Но я общаясь с людьми, вижу, как они продвинуты, как они по-другому себя чувствуют, как их дети по-другому себя чувствуют. И это, друзья мои, путешествие. Поэтому на сегодняшний день в мире вот таком турбулентном, когда никто не знает, что будет завтра. Важно жить радостями и стремиться и наслаждаться днем сегодняшнего. А где вы можете встретить своего любимого человека? В путешествиях. Почему там проще его встретить? Потому что там люди отдыхают, наслаждаются, там люди эмоции проявляют, раскрываются. Соответственно, там легче познакомиться, изучить языки, если это... Если это путешествия за границу. И неважно, есть сегодня закрытые границы, открытые, они же все равно откроются. Поэтому мечтайте и путешествуйте. А 16 июня, вот уже в ближайшее время, я проведу живой открытый мастер-класс. И покажу, как можно путешествовать. выгодно. Сегодня ведь важно, без деньги денег всех канут, потому что Время такое, как выгодно можно путешествовать, как знакомиться с новыми людьми и повышать свою уверенность свою классность. 16 июля, ссылка под этим видео. Жду вас на мастер-классе.